Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкрессона, известного крестьянского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим о том, возникало ли у вас в последнее время желание прекратить борьбу и сдаться. Возможно ли для праведных, благочестивых и исполненных Духом Святым христиан прийти в столь низкое и унылое состояние Духа, что они находятся в тупике и находят невозможным продолжать бороться, и они готовы сдаться. Задумайтесь над этим на мгновение. Я говорю о верующих людях, близких к Иисусу Христу, познавших Его сердце и ум, испытавших молитвенные борения, переживших Его чудеса, видевших победу за победой в их жизни. Такие люди преданы труду для Господа. Они каждый день представляют себя в жертву живую. Тогда скажите мне, возможно ли для таковых христиан быть настолько угнетенными и обеспокоенными, находиться в отчаянии и в упадке духа до такой степени, что они убеждаются в бесполезности всяческих усилий выбраться из этого положения. Конечно же, да. Посмотрите на святого Иова, человека, которого сам Бог назвал непорочным и справедливым. Писание говорит об Иове, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Этот муж боялся только одного Бога. Он избегал зла и всякого рода компромиссов. Но теперь Иов предстал перед жизненным кризисом. Он потерял всех своих детей, все свое имение. Погибло все. Даже тело его от головы до ног было покрыто ранами, он пришел в такое состояние, что не в силы был снести больше никаких страданий, и он возопил, ибо стрелы все вседержителя во мне. Яд их пьет дух мой, ужасы Божьи оболчились против меня. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог, о, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня. Иов говорил, у меня только одно желание – «Умереть! Боже, я уже настрадался, срази меня!» Похоже ли это на слова всецело праведного мужа? Даже Писание свидетельствует о том, что Иов не знал греха в своей жизни. Перед Богом он стоял совершенным, как каждый человек и должен стоять. Однако Бог допустил, чтобы он пережил такое отчаяние, при котором его жизнь стала для него невыносимой. Ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, и вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Наконец, в полном изнеможении он воззапил душа моя, желает лучше, Прекращение дыхания лучше смерти, нежели сбережение костей моих. опротивила мне жизнь, не вечна мне жизнь. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Я стал самому себе в тягость. Иов страдал от того, что постигшие его проблемы были неразрешимы. Он не мог найти выхода из своего положения. Он уже был в состоянии полной безнадежности. Как раз в это время к нему пришли его трое друзей, так называемых «утешителей», пытавшихся обнаружить причину тяжелых страданий Иова. Для них было непонятным, как Бог может допустить любому праведному человеку такое испытание, такие умственные, духовные и физические муки, какими страдал Иов, возлюбленные. Здесь затрагивается многолетняя дилемма как в церкви, так и в глазах всего мира. Похоже на то, что когда вы отдаете свою жизнь Господу, то в ответ получаете одни только страдания. Никто, будь он в церкви или вне церкви, никогда не мог постичь, почему любящий Бог допускает оставившим ради Него все проходить через такие периоды страдания и печали. Поэтому... Друзья Иова строго выговаривали ему, «Бог праведных не поражает». Ты, стало быть, находишься во грехе. Как написано, если есть порог в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих. Позвольте мне спросить, какие бы у вас возникли чувства, если бы вы услышали такие слова от своих близких друзей в то время, когда вы сами пытаетесь и стараетесь понять причину своих страданий. Эти мнимые мужи Божьи говорили Иову, «В твоей жизни есть какой-то скрытый грех. Освободись, исповедуй его, и только после этого придут твои победы и пройдут все твои невзгоды и несчастья». Но разве Бог гневался на Иова? Отнюдь нет. Писание ясно говорит, что Иов не был виновен в своих страданиях. И Иов знал об этом. Он сказал Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Знаешь, что я не беззаконник, а противила душе моей жизнь моя. Разрешите мне перечислить некоторые жалобы, принесенные Иовом Господу. Читая их, Спрашивайте себя, возникали ли у вас подобные мысли? Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Я пресыщен унижением. Другими словами, Господи, Ты коснулся моей жизни, я теперь кисну, как творог, я нахожусь в полном замешательстве. Для чего скрываешь лицо Твое и считаешь меня врагом Тебе? Боже, Ты лишил меня всего, что я имел, почему Ты сделал меня, как будто врагом Тебе? Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти. Мои глаза красны от плача, мое лицо похоже на лицо мертвеца. В вашем хождении с Иисусом приходилось ли вам доходить до такого вот состояния? Посмотрите на святого Иеремию, плачущего пророка. В Иеремии горел Божий огонь. Этот святой муж ходил с Богом и был бесстрашен перед угрозами людей. Его ухо было соединено с небом и Божьим престолом, и сам он говорил, как Божий голос к его поколению. Никто не мог противостоять его силе и авторитету. Своими изречениями он потрясал самую внутренность всех слушателей. Но и он пришел к месту полного отчаяния. Господь довел его до такого упадка духа, редко когда переживаемого людьми, и Иеремия уже готов был сдаться. Пророк был убежден, что он в чем-то остался обманут. Сатана шептал ему, что он был отвергнут и осмеян, потому что он был обманут Богом. «Ты влег», в английском тексте «обманул меня». Господи, и я увлечен, в английском переводе обманут, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Учтите, что слова эти были сказаны Иеремией, благочестивым мужем, громогласно изрекавшим пророчество народом. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен.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 «Труды и скорби, и чтобы дни мои исчезли в бесславии». Похожи ли эти слова на слова бесстрашного пророка Божьего? Иеремий был настолько переполнен страданиями и печалью, что сожалел о том, что не умер в утробе своей матери. Его вопль созвучен воплю Иова, который говорил «На что?» Дан страдальцу свет и жизнь огорченному душою, Которые ждут смерти, и нет ее, Которые вырыли бы ее охотни, нежели клад, Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, Что нашли гроб. И всетовал, Господи, для чего ли Ты дал мне этот свет? Для того ли, чтобы погасить его так внезапно? Я хочу только смерти, чтобы избавиться от всех своих скорбей. Так же дело обстоит и с благочестивым пророком Ильей. Илья лично познал сверхъестественное дело Божье. Он вернул мертвому ребенку жизнь. Теперь же он стоит перед Ахавом и силой своей молитвы закрывает само небо. Он сказал Ахаву. Я молился на своих коленях пред святым Богом, и я говорю тебе, что дождь не пойдет на землю до тех пор, пока я не скажу слова. Вот какое свидетельство силы. Илия вначале закрывает небо, а затем открывает его для дождя. Когда он позже молился, на землю снова пролился дождь. Но это еще не все. Илия. Бежал перед колесницей Ахава, хотя ему было больше восьмидесяти лет. Он вылил двенадцать ведер воды на жертвенник и созвал с неба огонь для всесаждения облитой водой жертвы. Представьте, какое это было зрелище! Самым великим желанием Илии было увидеть пробуждение в земле израильской. Долгие годы его печалило беззаконие Божьего народа, и теперь ему хотелось верить, что его молитвы были отвечены. Он думал, что он является свидетелем начала великих преобразований в Израиле. Но и Изавель быстро вмешалась в это дело и заглушила пробуждение. Более того, она грозилась убить Илию. Столь неожиданно этот однажды бесстрашный человек бежит в надежде спасти свою жизнь. Он убежал в пустыню, сел под межживельным кустом и просил себе смерти. Молитвенно и физически Или буквально посвятил свою жизнь делу пробуждения народа. Теперь он верил, что оказался в полнейшей несостоятельности. Он все более был угнетаем этой мыслью, говоря, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Если вы умеете читать между строками, то поймете, о чем в действительности говорил Илья. Я все отдал тебе, Господи. Я положил мою жизнь. Я личных целей не преследовал. Мне хотелось только одного. Угодить тебе. И вот, теперь все мое старание обернулось для меня поражением. Бедный, отверженный, пророк полностью уединился на сорок дней и ночей. Это значит что у него было сорок мучительных ночей, когда он лежал, дождаясь рассвета, отчаянно пытаясь понять, что же его постигло. Все эти ночи слились в одну ужасную ночь поражения, отверженности и безнадежности. В течение этого времени или не вспомнил ни об одном чуде, сделанном Богом для него. Нечто такое просто овладело им. Чувство отверженности и глубокого уныния давило на его душу. В этот момент даже в мысль о прошлых благословениях не могла бы утешить его. Вы бы подумали, наверное, этот человек, который видел такие чудеса, никогда не усомнится и не впадет в депрессию. Ему при этом стоит только вспомнить сотворенные Богом чудеса, этого будет достаточно, чтобы он не страшился ничего. Но это не так. Приходят такие времена, когда даже пережитые в прошлом чудеса или благословения бессильны помочь в постигшем вас испытании. Мне приходилось беседовать с многими христианами, служителями и евангелистами, через которых много душ познали Господа и через которых Бог творил великие дела – но тоже переживших такую глубину упадка духа. Эти люди были однажды сильны в служении, проповедуя великие откровения Божьи, но внезапно они начинали утомляться и изнемогать. Появились различные неприятности, они были злословимы и отвержены, и в конечном счете они почувствовали, что вся их жизнь и труды, были напрасны. Они говорили мне, «Теперь бессмысленно продолжать что-то делать. Я не чувствую, что я совершил что-либо для Господа. Во всем у меня нет успеха и полный провал». Я был поражен тем, что христианин может находиться в таком разбитом состоянии. Я с возмущением отвечал, «Прекрати сейчас же!» Как ты мог забыть все чудеса, которые Бог сделал для тебя? Он не оставил тебя. Вспомни только Господней милости к тебе. Теологически я, вероятно, был прав. Но такая теология не всегда срабатывает. Она определенно была бездейственной и для Илии. Этот святой муж скрылся в пещере, устроив свое обитание в крайне темном месте отчаяния. Приходилось ли и вам, подобно Илии, на время впадать в безмерное отчаяние? Приходилось ли и вам скрываться настолько обиженным, настолько униженным, что вам не хотелось никого не видеть и не слышать? Вашим местом, возможно, стала пещера безмолвия, удаление себя от людей и снятие себя всякой ответственности. Или вы, возможно, все еще полагаете, что христианин в столь глубокое отчаяние впасть не может? Вы говорите, все это примеры из Ветхого Завета. Мы же живем во время благодати. Несомненно, что исполненный Духом Святым верующий человек в таком страхе жить не будет. В Божьем доме не место депрессии. Были ли это лишь ветхозаветные примеры? Разрешите спросить, могут ли новозаветные святые, в ком живет Дух Божий, люди, которые много времени проводят на коленях, отдавшие своей жизни в служении Господу, не ходящие по путям грешных, но вполне преданные Иисусу, переживать времена глубокого отчаяния? Апостол Павел быстро ответит вам на это – он, несомненно, был новозаветным святым, благочестивый и драгоценный муж Божий, кто для познания Христа действительно оставил все. Даже каждое его дыхание шло на дело своего учителя. Этот человек имел такие откровения Иисуса Христа, как никто другой человек на земле. Иисус открыл себя не просто Павлу, он открыл себя в нем. И Дух поднял Павла на небо и показал ему невразимую славу. Воистину, Павлу была открыта глубина тайны благовестия. Его послания на протяжении всех столетий учили и наставляли Божий народ. Но Библия говорит, что когда Павел пошел для проповеди Евангелия в Асию, его встретили только скорби. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей». Бывший с нами Васи. Бог сильно действовал через Павла Васии, особенно в Эфесах. Великое пробуждение пришло в этот город и длилось два года. Как писал Павел, с такую силою возрастало и возмогало слово Господне. Господь тогда совершил великие чудеса. Демоны были изгоняемы, исцелялись хромые и больные, и Павел был в центре всех этих событий. Посредством возложенных на больные места платков и опоясаний, над которыми молился Павел, люди немедленно получали исцеление и освобождение. Бог же творил немало чудес руками Павла, как писал Лука, написавший «Деяния апостолов», так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни. Злые духи выходили из них. Чудеса были Настолько великими и убеждения настолько сильным, что новообращенные эфесяне собрали все свои оккультные книги и чародейственные предписания ценою в 50 тысяч серебром и сожгли в костре на площади города. Однако это только разъярило сатанинские силы в Эфесах. Видите ли, в этом городе чтили богиню Диану. А теперь его жители перестали покупать идол Дианы для поклонения ей. От этого взбунтовались серебряных дел мастера. Вливавшие эти статуи посредством этого зарабатывавшие себе на жизнь, эти люди восстали на Павла, возмутив против него толпу народа. Внезапно, посреди великого пробуждения, произошел всеобщий мятеж. Люди потянули Павла в амфитеатр, где апостолу пришлось защищаться перед разъяренной толпой, и в конечном результате он оставил Ефесы, сопровождаемый язвительными насмешками злых людей. Вы представляете всю эту картину, не так ли? Павел для этого пробуждения отдал два года своей жизни. Он видел движение могущественной силы Божьей, но когда его постигло великое жизненное волнение, он сказал, «Мы отчаянны были чрезмерно и сверхсилы. Так что не надеялись остаться в живых. Другими словами, я думал, что для меня пришел конец. Я не выживу. Живым мне из этого не выйти. Мне уготована смерть. Я верю, что мне пришлось испробовать частицу того, что пережил Павел. Очень давно я находился на одном огромном собрании вместе с Кэтрин Кульман в Лос-Анджелесе, там было более пяти тысяч человек. Они заполнили то помещение, люди были везде, где можно было только стоять. Как раз в то время моя жена вела изнурительную борьбу с раковым заболеванием. А на меня тогда была возложена ответственность за работу с подростками. Я много путешествовал и писал, и физическая усталость полностью одолевала меня. Конечно, именно тогда к вам приходит враг, когда вы истомлены, и у вас истощились все силы. Я сидел на платформе, пока сестра Катрин Кульман руководила служением, и ожидал, когда меня пригласят к проповеди. Место собрания было наполнено присутствием Божьего Духа, происходили чудеса. Но внезапно ко мне подошел враг и начал нашептывать моему сердцу. Ты самый великий обманщик на всей земле. Ты трудишься среди этих людей только с той целью, чтобы сделать себе имя. Посмотри, вот скоро умрет твоя жена. Ты говоришь, что твоя жена была отдана на служение Господу, но все это была одна суета. В тебе нет Божьего огня. Ты потерял твое помазание. Ты не можешь проповедовать сегодня, потому что все твои слова будут фальшивыми. Этот голос звучал настолько громко, что я не мог его заглушить. Я пытался отогнать его от себя, но когда я ступил за кафедру, он все еще звучал в моих ушах. Когда я открыл свои уста для проповеди, из них мало что вышло. На протяжении пяти минут я старался развивать свою речь, но не смог. Наконец, я движением руки попросил сестру Кэтрин Кульман вести служение дальше, а сам повернулся и ушел с платформы. В задней комнате один пастор спросил меня, «Давид, что с тобой? Что случилось?» Я мог только качать головой. Простите меня, выдавил я из себя, я не могу сегодня проповедовать, моя проповедь неискренна. Подобно и Иеремии, мне потребовались недели, чтобы разобраться в моем замешательстве и сердечных мучениях. В конечном итоге Бог вывел меня из этого состояния, но и обнаружил, что такие страдания невозможно объяснить физически, просто говоря, враг нашел меня в таком в физическом, слабом состоянии, и пошел на меня, как бурное наводнение, выстроив против меня все силы ада. Во мгновение ока я нашел себя на глубине рва, не в состоянии объяснить, что же, собственно, произошло. Нам неизвестно, о чем именно говорил Павел, когда писал о скорби нашей, бывшей с нами Васи. Некоторые ученые верят, что он проходил через тяжелую физическую борьбу, что он был болен, почти умирал, Однако я не верю, что страдания Павла были страдания физические. Я не думаю, что под этим подразумевал он кровлекрушение, побивание камнями или избиение. Скорее всего, я верю, Павел говорил о сердечном мучении, глубокой духовной борьбе, которая крайне изнурила его. Это не какое-то физическое заболевание или всеобъемлющее чувство отверженности. Скорее всего, это невразимая умственная тревога, которая может посетить вас в любое время. Я не знаю, как можно точно охарактеризовать это. Но особенно страдают этим женщины, и эксперты называли это состояние различными терминами. Приходит время, когда на ваш ум наваливаются... Что-то тяжелое. Вы не можете объяснить это, и никто не может вас понять. Вдруг у вас пропадает желание видеть и слышать людей. Все, чего вам тогда хочется, это скрыться от всех и всего. Я твердо уверен, что Бог допускает своему народу, в особенности служителям благовестия, проходить через множество трудных обстоятельств с тем, чтобы в них созидалась их вера. Позже, когда они будут свидетельствовать или проповедовать, то будут говорить уже не из теологии, но из личного опыта познания освободительной силы Божьей. Вот почему Павел мог сказать, я не хочу ставить вас в неверение о том, как дьявол пытался поразить меня в аси. Я верю, что сейчас я беседую с многими людьми, любящими Господа, всем своим сердцем, но находящимся в положении крайнего отчаяния. Возможно, подобно Павлу, вы переживаете невыносимое давление и испытания сверх всяких сил. Вы обессилены и уже готовы сдаться. Вы не верите другого выхода, вам хочется бежать, но некогда. Теперь вы говорите словами Павла, это сверх моих сил. Итак, как вам выйти из подобной ситуации? Как можно получить победу? Все, что я могу сказать вам, это то, что Бог вывел меня из такой ловушки. Ниже следует четыре важных истины, которые он мне открыл. Первое. Не думайте, что только вы переживаете какую-то странную, необычную борьбу. Наоборот, вам могут посочувствовать многие другие. Вспомните Иова, Иеремию, Илью, Давида, Павла, даже меня. Второе. Когда вам кажется, что вы в такой печали не переживете больше и часу, когда все вокруг выглядит совершенно безнадежным, Возовите Господу со всех ваших сил. Господи, помоги мне. Третье. Погрузитесь в Божье Слово. Крепко держитесь за вам обетование. Возьмите их с собой в вашу тайную комнату молитвы и представьте их Богу. И четвертое. Доверьтесь Святому Духу, пребывающему в вас. Отец послал своего Святого Духа, чтобы он поселился в вашем сердце и там обитал. Вам же только стоит познать, что Он живет внутри вас, в вас внутри, Святой Дух. Вам нужно поверить, что когда вы воззоветесь с мольбою, то Дух Святой, пребывающий в вас, ответит вам. Богу нет надобности посылать вам ангела и говорить с вами. Он уже заложил в вас средства общения с вами, сам Дух Святой.